Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. В результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты. Новодружеск, Малорезанцево и Белая гора. Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Маринка Донецкой Народной Республики 54 я механизированная бригада Вооруженных Сил Украины за несколько суток боев потеряла более 60% личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи. В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127 отдельной бригады территориальной обороны. В результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 солдат удачи. В районе населенного пункта Спорная Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка Первой отдельной бригады президента Украины имени Гетмана Хмельницкого. В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 10 пунктов управления в районах Спорная Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области. 7 складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Весунск, Николаевка и Поляна Николаевской области. Живая сила военнотехника ВСУ в 15 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено три артиллерийских и 5 минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменская Донецкая Народная Республика, Белогоровка, Малоризанцево. «Золотаревка» Луганской Народной Республики. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетами, войсками и артиллерии поражены 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 287 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 2 Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дебровной Харьковской области и Кветнево, Николаевской области. Также сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Новая Запорожской области, Волноваха, Донецк Донецкой Народная Республика, Дмитровка, Изюм, Березовка и Купянск Харьковской области. Перехвачено 8 снарядов РСЗО, в том числе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Химорс» в районе Стаханов Луганской Народной Республики и 4 реактивных снаряда Ураган в районах населенных пунктов Попасная Луганская Народной Республики и Каменка Харьковской области и города Донецк. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 229 самолетов, 134 вертолета. 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники. Сегодня ночью с 3 часов до 3.30 московского времени киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У», с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 рейс по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов. Российскими средствами противовоздушной обороны все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты у с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе. Также российскими средствами противовоздушной обороны на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата то 143 «Рейс».